Да, у меня получилось все собственно почему я создала этот аккаунт потому что э, мне жалко э, людей которые мне попадают в официальном матчмейкинге а она ждет вертификацию наверное давишь почему я не помню такой почты. вопрос это поэтому я решила создать второй аккаунт что мне э, мне было так жалко все звание да и я буду издеваться над маленькими детишками, которые не умеют играть в CS Так, все дерьмо, мы сразу же убираем, потому что зачем она нам? Она нам нужна. Да ладно. Я в очередной раз убедилась в том, что я не умею стрелять. Вау. Офигенно начало катки, в принципе. Итак. Собственно, мы покупаем... Не знаю, что мы покупаем. Ничем не покупаем. Пучная катка, конечно. А -а -а, понимаю. Так, ладно. Выходим из этого дерьма. Так, может быть в напарниках будет не так ущербно. Может. На что я надеюсь? Это это типа законно? Это. Все, кто будут заходить в аккаунт, такое будет видеть, типа без запроса вообще. Ок, понял. Последним патроном тупо. Привет. Привет. <связывается> Я так сейчас заметила! <связывается> Какой у него ник? Ладно. Жалко челика, конечно. А, предлагаю запушить... А, понятно, не запушить. Мне кажется ли он с прикала... Мне кажется ли там лаки уёбища? <связывается> <связывается> О, покеры. А, не, походу, там на не прикол. На ХП, кстати. Бра! <смех> 43, ладно. Один лонг будет. Угу. <смех> Ладно, спасибо за игру. Я тоже спасибо. В принципе, я наигралась.